Здравствуйте, меня зовут Юлия Ершова, я автор подкаста «Продвигай себя» и ведущая трансформационной группы «Полет». Я помогаю предпринимателям творческих и помогающих профессий создавать свой личный бренд и продвигать его онлайн. Сегодня я хочу сказать слова благодарности в адрес Юлии Задорной. Я прошла ее программу «Имидж голоса и речи». Я работала по пакету «Солист», то есть это пакет для самостоятельной работы. И в восторге просто от этой программы, потому что результаты потрясающие. Даже клиенты мои и слушатели подкаста продвигая себя» Несколько раз обращали внимание на то, как видно мое развитие с голосом, да? как голос изменился, как он заиграл самыми разными красками, которых раньше не было. И э, я очень благодарна, Юлечка, тебе за программу. Это прекрасные 15 видеоуроков, которые э, не длинные, но содержат в себе всю необходимую информацию для самостоятельной работы. Очень приятные. Мне, как профессионалу, который также работает с видео, со звуком, очень приятно было смотреть красивые, качественные видео. И э, каждый урок содержит определенные упражнения, легкие. Но, как вы понимаете, э, за нас никто с вами не сделает. да, Эти упражнения должны делать мы. Но что касается Юли, то Юля дает все самое необходимое в этой программе. Вы можете быть уверены, что вы будете полностью оснащены, самыми передовыми простыми не занимающими много времени техниками и упражнения и при условии что вы будете практиковать все о чем говорит Юля в своих видео уроках то результат вам просто обеспечен я уверена в этом но конечно здесь нам очень важно с вами самим постоянно проводить работу по урокам. Юля, спасибо огромное. Я надеюсь, что этот курс «Имидж голоса и речи» как можно больше людей пройдет, потому что это нужно действительно всем. Неважно, чем вы занимаетесь, какая ваша профессия, голос — это наш самый с вами мощный инструмент, который мы часто... Забываем о том, что он может быть инструментом и может нам служить как на работе, так и дома, как в личных отношениях, так и при совершении сделок. Умение управлять своим голосом помогает очень нам повышать нашу влиятельность. Спасибо огромное. Приглашаю всех на Юлин курс и желаю вам удачи и красивого, яркого, влиятельного голоса. Пока!